Что самое главное в бизнесе? В бизнесе самое главное ⁇ это команда, а главное в команде ⁇ это люди. Команда ⁇ это целая армия твоих единомышленников, которые действуют для достижения общей цели, которые с тобой на одной волне. У нас с вами одна миссия – помочь людям найти свой выход из сложных ситуаций в нынешнее время. И если ты один, бессмысленно заниматься бизнесом. Должно быть плечо, на которое можно опереться. Если ты не знаешь, тебе помогут, а это – высший пилотаж. Команда – это взаимная помощь, взаимодействие, ответственность. Каждый член команды дополняет друг друга своей целеустремленностью, своим юмором, своим рациональным мышлением, своим талантом. И когда все собираются вместе, получается мозговой штурм. Да-да, именно, мозговой штурм, который ломает любые препятствия. Каждый член команды выполняет свою функцию. И при этом каждый партнер как будто очень на светке раскрывается, каждый вносит свою искорку в коллектив. И когда не только лидер, но и члены команды берут на себя ответственность, тогда приходят люди, появляются деньги. Всем рядом с лидером становится хорошо. Жить надо легко, с позитивом. Если ты хочешь улучшить свое финансовое положение, то это для тебя. Что команда тебе может еще дать? Пошаговое обучение тем шагам, которые сами используют в работе и ведут к серьезным результатам, командную поддержку новичкам, работу команды на результат каждого партнера и многое другое. Да-да, именно в нашей команде мы все вместе работаем на результат каждого партнера. И нам самое главное то, что. Помогая другим, мы помогаем себе. То есть будут мои партнеры иметь деньги, буду и я тоже иметь деньги. Так что, дорогой друг, если ты хочешь действительно быть уверенным, успешным, здоровым, присоединяйся в нашу команду. Если я смогла разобраться, то разберешься и ты. Вместе мы сила. И что тебе для этого нужно сделать? А тебе для этого нужно сделать, мой дорогой друг, только всего один первый шаг – зарегистрироваться. Ссылка указана под роликом. Мы ждем тебя. С уважением, Галена Лапика. До новых встреч.